Каждый концерт становился для нас неким, некой возможностью что-то такое учудить. Птицы белые в Тот самый знаменитый образ полицейского из концерта в концерт проходил, он же случайно возник. То есть это был Андрей Штинхед, который ездил в Лондон в свое время, еще будучи очень юным, какой-то туристической поездкиров привез сувенирную каску полицейского. Она у него валялась дома, мы ее увидели и все пустили в оборот. Родился вот этот образ, когда выходит на сцену полицейский, то есть я становится перед микрофоном молчит все в ожидании то есть что Читаю! будет и он начинает издавать звуки типа это а, а, это было неожиданно и для меня самого тоже но так это все началось